Максим, вы стали гемологом, живя уже в Бельгии, а как так случилось? Почему? Я же работал гидом, и как э, всякий гид, работающий в Бельгии, в Брюсселе, и в Антверпене, и в Генте, в Брюге, я периодически в Антверпене получал просьбу от клиентов показать бриллиантовый квартал людей, которые знают, что Антверпен – это мировая столица бриллиантов. То есть, точно так же как я выучил что-то про шоколад про пиво не будучи пивоваром или метром шоколадье я должен что-то знать где хорошие рестораны а почему я все-таки стал учить бриллианты у меня отец геолог я вырос в доме окруженный камнями и мне выучить это ну, было бы стыдно Поэтому в 2010 году впервые я пошел на курсы, потом многократно еще учился. Я стал дипломированным оценщиком бриллиантов, учился и на цветные камни, на корунды. Корунды – это рубины сапфил. Вы понимаете, что это одна и та же химическая формула но вот сапфиры красного цвета называются рубинами да? учился на Лизонбурге, это очень интересно тоже ну и постоянные курсы повышения квалификации во-первых, для того, чтобы вспомнили глаза, как нужно смотреть а кроме того, появляются новые, появляются синтетические камни вот до сих пор вот то, что мы получали сертифицированный оценщик бриллиантов Максим Шакилов. Я тогда получил, и мне это нравится. Сейчас я работаю и гидом и, вот, и с коронавирусом а меньше и консультирую как гемолог. А как называется учебное заведение? Ашерде, Хогистрат Ван Демат, Высший совет по бриллиантам надо понимать, что это самое большое в мире научное учреждение, занимающееся бриллиант -ведением. то есть вот сертифик... эталонные камни для лаборатории ЖЭА, про которую все говорят Извините, я произношу это на французский манер, потому что я учился по-французски, потому что здесь я говорю по-французски ну так вот, э эталоны в американскую лабораторию посылают из Антверпона. Ну так исторически сложилось. Я считаю, что это две э одинаковые по каждому э сертификатов лаборатории. Просто американская более раскручена. Американцы всегда тратят много денег на пропаганду своего образа жизни научных изысканий HRD делает больше ну, занимает достаточно большую территорию я горжусь, что я учился там у знаменитых людей и ученых и практиков, и авантюристов которые когда-то сами камни из Африки привозили всякое было а еще хочу рассказать а, то, что я запомнил оттуда у нас была одна преподавательница которые невероятно блестели все ее многочисленные э, украшения с бриллиантами ну, когда на второй-третий день мы обратили на это внимание спросили, она объяснила я их каждый день мою пожалуйста, если вы покупаете изделия с бриллиантами вы потратите на это не очень маленькие деньги пожалуйста, мойте его Нету специальной жидкости просто вода с э, мыльным раствором с, детским шампунем, щеточка мягкая, потом обязательно промыть в чистой воде, протереть тряпочкой, которые ворсинок не оставляете, или то же самое, сделать спиртом. Все, что растворяет жир, бриллианту очень предстаёт жир, он будет меньше блестеть, вам покрасит, ой, наверное, испортился, наверное, это не бриллиант, наверное, мне что-то подсунули, нет, просто его мыть надо, есть профессиональное Чистка. И когда приезжают клиенты, обязательно почистят бесплатно. Вот копейки стоят. Обязательно почистят их изделия, отполируют. Если это белое золото, покроют роди ну, Почему же не сделать такой сервис? Человек, который у тебя что-то купил, продавец на этом заработает, он хочет, чтобы к нему вновь пришли